Всем привет! Показываю, что удалось купить для кито диеты в результате рядового похода в магазин Кусвил. Говяжья печень. Паштет из томленной утки. Печень и икра ментая натуральная. Паштеты из печени гуся. Печень трески. И печень ментая. И еще котлеты из говядины и баранины. Давайте посмотрим процент жирности. Например, печень из трески. 63 грамма Печень ментая 50 грамм Паштет из печени гуся 43 Печень говяжью я купила Из-за количества антиоксидантов в ней Она не очень жирная всего 4 грамма жира. Но зато полезная. Печень и икра. Ментай. А, 27 грамм. Белка значительно меньше. Везде белка в 2-3 раза меньше. Это очень хорошо. Так. Это у нас печень истомленные утки. Ой, то есть паштет. Печени здесь нет. Но она тоже жирная. 40 грамм жира консервы падают так и котлеты из говядины и баранины тоже жирные жир 20 грамм а белков всего 12 на этом все всем удачи и пока